У Лары привезли. А что с ним? Обгоревший. Половина лица у него обгорела, а у Чехиди, у этого, у старого Низама, полностью лицо сгорело. Командир а роты чё... Михайлов сгорел, говорят. Сгорел? Да. Что? Ты права не слышал, Ваня тоже двухсотый. Я не знаю, о чем Маринке говорит. Я вообще ничего не буду говорить ей. Ваниной. Ничего не говорил, без дубля. Пускай сами скажут. А, Ваня, короче, получается на мини. Вот. И, я короче, понял. Я довел, ну, говорят, я Ваня не довезли. не довезли, Ваня. ноги там не знаю, короче, потеря крови, что-то такое. Я точно не знаю, что, ничего вообще. Короче, я в ахуе, сэр. Ну и новости, говорю, пиздец, конечно. Вообще да, пиздец. Сколько у Ваня-то ребенку? Ваня ребенку где-то года похуеть. Под... Ну, у меня завтра, пусть завтра должны перевести в, этот, в Евпаторию. Раз кайфуешь, да ты? А пиздец кайфую, нахуй. Я вообще не сплю, блядь, ночами. Ну, нет, так бы. То, блядь, то нет, льне, то меня обстреливают, нахуй, то я вас сне тону, блядь.